Технологии в мире меняются так быстро, что стандартные университетские программы не успевают за изменениями в мире. И сегодня, если вы хотите быть грамотным и успешным человеком, вам постоянно нужно обучаться новому. Наша обучающая площадка будет актуальна для вас, если вы тренер и ищете свою аудиторию или если вы хотите получить новые актуальные знания. Мы создаем обучающую платформу, которая будет работать во всем мире для тех людей, которые хотят изменить свою жизнь и быть успешными. Курсы ведут спикеры. Каждый является признанным экспертом от участников сообщества в своей области. Семья, здоровье, финансовая независимость, интернет-маркетинг. Ведущий курс на площадке посвящен криптоиндустрии.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 Мы даем вам полное погружение в среду единомышленников. Вы получаете постоянную поддержку, общение с другими участниками сообщества. Вы посещаете онлайн и офлайн мероприятия. Такое погружение позволяет вам сфокусироваться на полученных знаниях для их практического применения и помогает достичь результатов. Цель сообщества Изи это объединение людей со схожими целями и желаниями. Для трансформации, повышения квалификации, новых знаний и достижения результатов каждого Наше сообщество полностью децентрализовано Не имеет единого сервера или единого руководства Все процессы регулируются участниками сообщества Любые денежные операции будут совершены машиной Исключается человеческий фактор Вся система регулируется смарт-контрактом Деньги и взносы за курсы распределяются между участниками сообщества, и это настоящий феномен в сфере образования. Старые методы рекламы не работают. Именно поэтому мы выбрали путь рекомендации. Вам понравился какой-то тренер или курс, вы с удовольствием порекомендуете его своим знакомым или друзьям. И вдвойне приятнее, если вы получите денежное вознаграждение за рекомендацию. Вам не нужно больше тратить деньги на рекламу. Сделав курс бесплатным для участников сообщества, вы, привлекая свою аудиторию, и дополнительно они получают офер других курсов. Вы получаете денежное вознаграждение по маркетинг-плану, что позволяет вам уже не думать о деньгах и больше не заниматься продажами. Вы полностью посвятите себя творчеству. Уже сегодня люди из более чем ста стран являются пользователями нашей площадки. Станьте и вы участником сообщества изи и получите все наши преимущества уже сейчас.